Всем привет! Меня зовут Елена Беляева и у меня есть свой канал на ютубе, он так и называется Елена Беляева. На канале у меня влоги, влоги о моей жизни с моим особенным сыном Виталием. Виталий ребенок с ограниченными возможностями и на своем канале я показываю о нашей обычной жизни, о наших радостях, горестях, поездках, обычный быт. В общем-то, вся наша повседневная жизнь. А моему каналу уже больше года с небольшим. И я давно уже задумывалась об обновлении своего канала, о трейлере канала и о заставках каких-нибудь красивых. Но, к сожалению, я очень ограничена во времени, так как у меня основная масса времени уходит на... Уход за ребенком, и поэтому изучать какие-то новые компьютерные программы видеомонтирование или еще какие-то программы у меня, к сожалению, нет возможности. Совершенно случайно я познакомилась со Светланой Гамзаевой. Она стала подписчицей моего канала. На ее канале мне очень понравились ее работы, ее видео. Она занимается созданием видеороликов в программе After Effects, также она продвинутый менеджер YouTube, и я к ней обратилась за созданием на мой канал трейлера и также нескольких заставок для своих видео. Светлана создала для моего канала очень красивый трейлер, несмотря на то, что качество моих нарезок было не на высшем уровне, также она сделала Три заставки для моего канала, они получились очень яркими, красочными. Вообще мне очень понравилось со Светланой работать. Светлана учитывала все мои предпочтения, все мои пожелания. Я оказалась таким привередливым клиентом, но Светлана уловила суть моих идей и очень точно передала их в трейлере и в заставках, чему я ей очень благодарна. Также Светлана, как менеджер Ютуба, дала мне много очень полезных советов, как оптимизировать свой канал, советы по поводу комментариев, по поводу длительности видео, по поводу качества моих видео и еще очень-очень много полезных советов. Я очень рада, что познакомилась с таким замечательным человеком, как Светлана Гамзаева и с таким большим профессионалом своего дела. Хочу пожелать ей дальнейших успехов на своем поприще и надеюсь еще не раз обращусь к Светлане Гамзаевой за помощью, а возможно и созданию следующих моих трейлеров или видеозаставок к моему каналу. Для тех, кто желает заказать видеоролики или заказать ведение своего канала у Светланы Гамзаевой, внизу этого видео я оставлю ссылочки. Переходите, подписывайтесь, заказывайте. И до новых встреч. Пока-пока.